Пошли, то есть а Слышь, на гейдерную обработку надо оставлять включённую, да беди? Да Так Нихуя, режим фильтрации текстур билинейная, трилинейная, они не белинейная. Билинейная. билинейная, Да Размытие движения, выкол, режим 3. А чё, может слышишь, с размытием движения поиграешь? Нормально, вообще придумали Чтобы, ну, кто дрочит на это, то такой, блин, кл, в counter есть такая функция. Если самое главное, прицел настроить сенсу. Это в целом к самое главное, типа. Уж там на дефолтом прицеле играть, это ну позорка, блядь. Как настроить прицел там какая-то карта была, как Crash Crosshair, там что-то там. А nah, у тебя скорее всего. Есть... А, нет, нет, ты скачать ее из мастерской, наверное, должен на будешь. Да, нету у меня ее маму, мужик, это же основной аккаунт заблудится. А, да? да. Ну ладно, задача поделать здесь игру. Ну, зайди там под настрой. Да, еще. Counter-Strike лобби, в принципе. Смок кидается, вс, нахуй я могу это перестать. Наверное, в смоке 30 не блять. Я всю игру 70, хуяк смог 30, вс, не играю. Так, как я снялась, хочу все таки Вот так, иди не пупарк сделай там. Чё? Иди не сделай, рядом Я хуесос пока ничего не сделал. <связываю> Батька, какая? Okay. Okay. Я прошел, ребятки, демон уровень, Джон Т.Дж. Ч ⁇ Ч ⁇ прошел?